Всем привет, это Лена Старицына и короче я делаю маленький обзор на игру Парапа. Парапа Груттанз. Ните, пожалуйста, мне сейчас вытянули. Так, вот мы заходим на золотой цвет. Создаем своего персонажа. Можно выбрать лицо. Вот какой-то китайцы, не знаю, дебильное. Вот такое вот это такое милаш -то. ты милаш -то. а это что такое давайте выберем вот такое лицо или как вам я не знаю как вы хотите по моему такое лицо вполне нормальное Можно выбрать вот такую штучку. Такую вот. Вот такую. Вот такую. Если мужского рода. Вот такой. Вот, вот такой. Вот. Такого и такого. Я, наверное, а давайте-ка будем играть мужиком. Все, я решила, будем играть мужиком. У нас лицо, у нас такое лицо, вот какое-то дебильное лицо. Смотрите, это очень дебильное лицо. Вот такое можно. Ну, я же сказала, это такая вот такая. Вот. Видите, как он двигается вообще. Крутой типа такой. короче Можно сделать там вот стопы. Вот так все. Ноги. Можно высокого сделать. Если все поднять, то будет очень ужасный, Так что даже уже там это... Грависть. Я вот такой. Так, торс. Ну, эти, -то, так же, как я... Плечи пусть у него будут, ну а такие вот. Там грудь, зачем ему грудь? Надо грудь. Бедра это... Ага, понятно. Больше вот так будет. Руки длинные надо ему. Все нормально тоже вполне сойдет почему тут нельзя сделать одежду сразу почему тут одна дебильная одежда кого мы не будет у нас лев будет у нас Как зеленые. <связывающие> хм, интересно, как же вы делаете? у нас будет мужик суперняха такой суперняха но он конечно не такой будет этот. сейчас так показывают Гад. в нашем городе проводится множество танцевальных состязаний на победить на них не просто вот танцы да вот сейчас это обучалка как бы вы тоже ее будете проходить если скачаете эту игру на сайте просто вводите в яндексе парапа город танцев не так уж это и там слева такие шаги идут вот и там все это смотрите ну вот Uh, ну вы поняли, сейчас мы пройдем обучалку, так танцевать нереально, так. -то. это никогда такого не будет, только если в режиме хит, и то очень надо постараться. Вот такой вот. Как бы... Тут как бы выполнять задание. Вот, сейчас мы начнем играть. Все, мы пошли. Кай. Бесит эта дурацкая музыка. Вот здесь плеер. Вот, здесь плеер. Тут как бы можно менять, ну, как бы, ну, звук музыки. Все такое. Понятно, короче, да. О, не хочу с ней прическу. Я же прикольно. Я же прикольная. Ладно. Сейчас... Сейчас мы будем еще няшней, по-моему. Да, еще няшней будем. Надеюсь, э, что шапка... Сейчас вообще няши будем няшней. Просто няши. Просто не ошибусь. Понятно. Да. Тут мало народу. Потому что как бы... Вот, короче. Тут, если хочешь, ты выполняешь задание. Если хочешь. Если не хочешь, ваше дело. Давайте, если вы хотите, я не буду выполнять задание. Если нет, ну я не знаю, так что я буду выполнять задание. Сейчас мы должны потанцевать. Просто вот первые шаги, которые вам надо будет сделать чтобы выполнить задание. Выбирайте песенный режим, он крутой, можно сказать. Вот. Прикольный такой песенный режим. Если вам покажется это просто, то это совсем не просто. Наверное, уже играют два месяца. Уже два месяца. Ну или месяц половина, да нет. два месяца. А как танцует? Танцует как идти. Вот, все, я выполнила задание. Мне поставили три, потому что я мало кто танцевал. Конечно. Так, рюкзак. чтобы ну, помещать вот сюда предметы, вот сходим в рюкзак, там предметы. И нажимаем два раза, потом нажимаем на эту кинь два раза, ну, вы видели. Так. Кто вам нравится, вы можете того добавить, в друзья. Ну, короче, вы ну хоть кого. Ну давайте вот эту телку давай. Окей. Okay. Теперь начинаем реально танцевать. Чтобы вот я этого не понимала. Чтобы у вас будет такое задание для новичков. Соло шаг. Заходим в соревнования. Ну, в состязание соревнования, как бы вот это. В состязание. Заходим. Потом нажимаем кнопочку создать. Вот тут вот вот так вот сделайте и вот тут увидите шаг Пароль не обязательно выдать. Вот, можете кого-то пригласить. Можете одиночкой станцевать. Хотечно хотела бы кого-то пригласить. Ну что-то для задания тут, видимо, одиночные. Тут не выполнишь, если пригласишь. Выбираем песню. Лучше все и выбираем бит, вот это 85, пять, ну, любой короче, восемьдесят пять вот это миллион прикольная песенка, старт, вот выбираем, потом это. Кстати, если приглашаешь игроков, там будет, он должен согласиться, ну, то есть начали и тогда все пойдет. Ну все, я начинаю. разогрелась, так что не ждите чего-то хорошего, мастер-класса вообще -то. А так я хорошо танцую, так что кто говорит, фу, плохо танцуешь, да, мне как-то пофигу, я просто не разогрелась еще. Ну вот, начинаем танцевать вообще. Ну хоть что-то. Кстати, если вот идеал, ты попадешь в самую серединку, вот этот кружочек вот на белую. Тогда у тебя будет, ну, это вообще классно. Блин. Дурацкая затея нажимать по mm -hmm. три. Как Блин. Я не могу это выполнить. Ну хоть что-то нам берете, блин. Сейчас я выполню все задания. Вы удивитесь очень хорошо. Я могу... Буду отправлять письма. Кстати, если там игра виснет, и вы не можете нажать ОК, OK, то нажимайте Enter, и все наладится. Я так просрала, как миссии у двух игроков. А я хотела там вообще... Первый игрок был вообще такой классный у меня. Я не хотела, чтобы он просрал эту миссию, но он просрал эту миссию. Мне пришла почта, когда я только захожу, мне приходят всякие Майлы М от mail.ru Майл. Это игра Mail ссылочку не буду скинуть. Я... Вы не настолько тупы, думаю. Просто наберете в Яндексе, как я вам говорила, Парапа Парапа отдельно пишите. Блин, я не могу. Просто не руки. Жопа. все с вами разговариваю. Это даже пытаться не надо. Это Брекдац, конечно. Я его очень хорошо выполняю, только. Это. Оп. Вот, короче, я получаю один трюк. Одно движение. Его надо активировать. Сейчас выйду. Я не поняла, что такое случилось. Что я не выполнила это задание? Пофигу, восьмой уровень, все. Не будем выполнять задание, должна вам все показать. Тут вот у меня нету пары, потому что я еще не закрутила роман ни с кем тут, ни каких-нибудь долбанутых. Вот. Пошлите, покажем вам. Тут никого нету, но покажу вам класс вот такая вот остановочка типа училку дразнить. Только тут нет училки. Лавхэппи. Такое вот всякое, такая херня. Есть каток, прикольный каток. Есть такой прикольный каток. И еще у нас в карте есть лолипоп. Но тут нужны боли... нужны волшебные бобы на катке конечно нельзя кататься Извините, конечно есть магазины ТЦ чтобы купить одежды но ее пари... покупают за реальные деньги О, в ТЦ никого нет прикольно а ну да уже много времени. сколько времени -то? Ладно, ну, сейчас ночью, конечно, ему прилестится. чем там делать. И тут все для моды. Все, что вы хотите, покупайте. Прям хоть Можете купить вот такой себе парик. Можете такой себе парик купить. Такой вот купить. Такой купить. Такой такой вот такой вообще. Такой купить. Такой купить. Вот такой купить. Вот такой купить. Вот такой купить. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Прикольно кстати. Быстро. Ну чего, мне нравится. Не очень. Вот такой прикольненький тоже. Такой мир Да что за уродство? Например, вот такой вот. А, вот такой прикольненький паричок. Ну, Но... лучше им... лучше одежду изменить вообще. Одежда. Чего у нас у него вот такая майка? Ду-ду-ду-ду. Нужно вот такие магетс. Я не очень это уважаю, так что... Ну, подойдет такая вот майчка. Почему-то нельзя купить мне... Вот я не очень люблю вот такие. Я люблю одежду. Например, мы оденем заю. Ладно, я... Не, ну, типа, для чего это мужика, я Ну этот. Ой, ладно, мужика? я просто не представляю. О, с черепком. Вот это прикольно со штанишки такими, такие вот, вот эту оденем и брюки и можно одеть вот такие вот такие вот такие вот такие вот такие, вот такие, вот такие. Вот. Вот такие. короче ход ч она фаш такие но ну, вот эту футболку подойдут, наверное, вот эти ненцы. Девять. Лучше ну, эти люди как-то подчеркивают хоть что-то. Веслов. Яслов. О боже, мой Монный приговор нафиг. Опа, прикольно. Во-во-во, вот такие подойдут точно. Но да тут тридцать шесть страниц. Выбирай, чего хочешь. Значит. Еще завезет новая партия. офигеть. А тут шорты. Разных типов, конечно. Тут даже бки есть на мужиков. бники. Обувь. Обувь, я предпочитаю вот такую. Может быть вот такое черненькое. Леопардик. Спорт. все воски борт тут сандали тоже аксессуары <coughs> аксессуары это крылья розовые такие М -м -м. Да, вот огромные крылья такие такие Такие, такие, такие, такие. Даже. Даже. Даже не знаю, где они находятся. Плащ. Это что? Это.. Это лаги в игре. Да. Розовые крылья. Да хочешь ты розовые крылья. Какие крошки. Это что? Боже мой. Это да. ужасный ужас Сниженка. Я, конечно, хочу такие открыть для себе. Кони. Может и не хочу, а хочу, наверное, это... беленькие. Беленькие вообще. такие либо вот такие черненькие крылья, либо вот такие крылья. На ваш выбор. Вот такие крылья подходят мне больше всего. эти шапки. Я хочу быть вот таким. Вот не как параллель. Тут меня вообще не будет ничего. А, еще куда я не собираюсь делать. Ла, уже выиграю всю эту игру. О, боже мой. А, еще можно. Сесть салон. Им если вы хотите изменить, прическу, это Симс нафиг, только Симс не надо платить за это деньги. Такая. Нет, это, это ужас. Вот такая да это какая у меня, есть такая, опа, вот такая, вот такая, опа. Все, Ну, такую прическу, а такую прическу можно. Такую. Такую, ну, такую. Такую, боже мой можно сделать прическу прикольненькой тоже, ну, как вам не знаю мне прикольно вот такую вот я хочу вот такую прическу только монета не хватает мне чтобы ну всегда купить Да, -то это тоже прикольный князь не лучше такой таки надо выбрать да такая вообще суперская суперская ну это тоже не лучше то все то скорость пошли. Да вот у меня у девушки вот такая причувствие. Опа тут-то. Гора да. влагает Уж люди, где вы, где? Яна, с какого хрена? Надо перезайти. хоть еще один раз это хрень будет я выйду из игры извините конечно вот красивенький нормальный городок что у нас тут леся продает прикольненько девушка что-то у нас продаешь тут так, так. Uh -huh, uh -huh. Как пополнить, пополнить запас? Пополнить запаж можно в магазине. После покупки новые товары станут что для продажи. До да, встречи. Ужасный в этой девушки прически. Mm. <плэк> mm. <плэк> mm, так. Вот, продаю. Покупаю. Какой? Okay. Это открой торговую точку и пополню 1 очко почёта. Это здание можно выполнять не чаще, чем один раз в день. Так. Как открыть, говорите? Для начала тебе необходимо отправиться в местный магазин и купить торговую точку, после этого выбрать ее в разделе меню, прочее, лоток, затем разложить товары. Если ты впервые покупаешь торговую точку, то какие-то товары ты получишь в подарок. У тебя на складе достаточно места, чтобы хранить множество видов товаров, но торговать поначалу можно только одним. Пополнить запасы можно в магазине. До встречи. Ладно, где ты говоришь купить эту торговую точку? делать я местный магазин и купить торговую точку. Ага, ага, ага. Местный магазин. Магазин. Вот сюда заходим. Нет. Классные. Где это Торговый это что, лавка чудес? А, торговую точку надо покупать. Понятно. И я хочу только дом в дом. 4000 всего и два больше оказывается Ладно Зайдем в Ливию Это самый модный клуб Куда только Ну надо проходить только если ты играешь очень много Очень очень Ну это модный ладно я вру -рю -рю. Это просто модный клуб ты можешь посидеть пообщаться в этом клубе как бы ты тут Джей вообще прикольный Джей не такие смешные например ты хочешь посидеть пообщаться со столиком какой-то девушкой например компания вот здесь примерно ну, девушка там сидишь ты сюда и вот тут девушка, и вы можете там выпить бокал вина, все такое. Но, кто не знает, не обидел меня. Потому что вы не знаете. Виноваты. <связано> Пожалуйста. зачем Ладно. Давайте-ка мы зайдем. Никого нет. Вот сюда зайдем. Все-таки в школу. В первоначальную стадиях это школа. Хочу какую-нибудь девочку закадрить. Например, вот эту. Хотя она ужасно некрасивая Дура. М -м, лично, да, лично. Вот парень нет. Опа,тик. Это такая лич? Ладно, закончим на этот наш обзор. Я выхожу. Пока всем.